Так, друзья, всем привет! Сегодня для вас попробуем записать видео в новом формате. Еще не попробуем, запишем в формате влога. А, вообще цель, в принципе, показать, что нужно пикап вносить в свою повседневную жизнь. Я когда-то об этом записывал видео. И попробуем привести на это продемонстрировать, как это делается все по ходу твоей жизни. Идешь ты на тренировку, подойди, познакомься перед тренировкой. Вышел в тренировки, позвонил девочка, пришел на заседание. И перестречу с друзьями, либо еще какими-то делами, работать, учебой. А, также в ну, новом я буду показывать какую-то теорию, какую-то практику. Видишь, чтобы вы чему-то учились, а, смотрели, как я это, делаю какие-то упражнения. А, сегодня покажу, особенно это будет полезно для ребят, кто из Минска. Сегодня я вам покажу несколько мест в Минске, где можно ознакомиться, покажу все плюсы и минусы. И да, также познакомлюсь в этих местах и постараюсь сделать для вас какое-то свидание. Поэтому смотрим, комментируем, лайки, подпишемся, погнали, погнали. Так, парни, в общем, смотрите, первое место, ЖД вокзал. Есть тут свои плюсы, есть тут свои минусы. Плюс в том, что здесь народа дофига, чтобы покрутить, да, подышать, что. -нибудь. Короче, людей... Да, да уже есть еще Сейчас я И смотри, людей много, но они постоянно куда-то торопятся. Чуть, если это будет не день, постоянно куда-то бегут. То есть поэтому там сложно подойти. Поэтому сложно... Нет, туда подойти. Поэтому как бы, сложно подойти, еще познакомиться и выйти никуда-нибудь. Да, но В выходные еще более-менее люди здесь гуляют. Потому что здесь торговый центр Галилео, там столица. И можно что-то, конечно, сделать. Но здесь чисто как для знакомства. Если ты хочешь сделать свидание для знакомства, будет реально сложно. В целом неплохо. Я здесь очень много раз знакомился. Очень много девочек. Ну да, вот. это прям мощный минус, то что они все торопятся, не совсем удобно. Жешка, привет. Отпугал тебя? Ты, я не хотел. Ты самая быстрая тут на вокзале, наверное. Куда ты так чтобы проголодалась или в туалете? Можем созвониться. Будет время, желание. Сходим куда-нибудь, посидим, пообщаемся, выпьем кофе. Так, э, давай я твой запишу, оставлю свой. Какой у тебя? Кот. Угу. А что сегодня вечером делаешь? О, сегодня же суббота. Яс, как меня зовут, помнишь? Капец, ты что? Меня Валера зовут. Я забыл тоже твое, если честно. Настя, Настя, Настя. Все, Настя, хорошего дня тебе. Все, пока. А... Ну, сейчас вырубай, наверное. А? Ну, вот, в принципе, ничего сложного, подходишь и а, что-то делаешь. Но ну, видишь, торопится. Я же говорил, что куда-то торопится, но тут с учебы домой бежит, поэтому не совсем комфортно. Я спросил, что вечером, да, я хотел на вечер, да, сегодня сделать свидание, но не получается, надо там встречаться с подругами, поэтому, ну попробуем еще. Погнали. Второе место, к которому сейчас знакомимся с ученками, это Октябрьская. То есть Минска, все вы знаете, здесь иногда, конечно, будет очень шумно, но я думаю, что это не страшно. Здесь они не сильно куда-то торопятся, как правило, они могут здесь прогуливаться, потому что здесь очень много кафе. И это очень большой плюс, что ты можешь под эти девчонки познакомиться с ней сразу, собраться и пойти в какое-нибудь кафе. Они прям вдоль проспекта одно за другим. Привет. Спугала. Да я не хотел. Сама рисовала что ли? Что, ты что, сама рисовала или ты купила подарок? Нет, это... А, ну ценник, я вижу. Серьезно, у меня сестра художник. А, и как получается? Ты кому-то решил? Да, подарок, подарок. Здорово. А, как зовут тебя? Таня. У меня Валера, давай в перчатках. Это она теплая у тебя, наверное. Я когда служил в армии, нам давали похожие. Они были очень такие жесткие, ну, в смысле, здоровые, теплые. Круто. И куда ты с этой рамой? Ты где-то живешь рядом? Нет, не А, ну ты любишь погулять. Да. Здорово, на сегодня тепло. Вообще, да. просто кайф, даже солнце немножко вылезло. Я даже почувствовал немножко его тепло. Это было невероятно. Да, это -колечко. Я, да, вот... Серьезно? Да. А что ты раньше не сказала мне? Ладно. Ну обычно делают, типа. Смотри, какой газон. Бля, сколько же тебе лет? Правда? Мне 27? Но я бы сказал, что тебе меньше. 20, может, 3. Хорошо, Серьезно, представляешь? А я недавно, я как недавно, вчера подумал, может мне бороду отрастить. И тогда, блин, мне вообще просто. Да. Как, как, как нет? Вот, вот как как тебе нравятся мужчина с бородой или нет? Или тебе а, это не особую роль какой-то не играет? Ты ценишь за характер, за какие-то другие качества. Все правильно. Ну, как настоящая женщина. Ты, ты же не оцениваешь по, по деньгам, по внешности. Это так себе. А, хорошо. А, было приятно пообщаться с тобой. Сирен, ты веселая, блин. Давай давай без перчатки, уже так. Все, не, все ладно, пока. Вот, парни, видите, как бывает. Еще замужем, поэтому я не стал сильно настаивать потому что если я вижу что у девушки какое-то кольцо ну какое-то если я вижу что не замужем я не, не лезу уже семейные дела то есть одно дело когда она просто встречается с парнем другое дело когда люди уже поженились возможно у них есть какие-то дети это уже другой вопрос чтобы вы понимали первое знакомство было с первого кадра на вокзале здесь на октябрьской тоже с первого кадра ну, вот она замужем, поэтому я не буду сейчас ходить там, что-то переснимать, удачное знакомство, просто я сейчас вам показываю места, где можно знакомиться, и как девушки на них, в этих местах реагируют. То есть, если на вокзале девчонка там торопилась, быстро шла куда-то здесь, она просто говорит, ну, я иду домой, я прогуливаюсь, я люблю гулять. И если бы она не была замужем, можно было бы пойти с ней посидеть в кафе, пообщаться, классно провести время. Вот, а сейчас пойдем на мою любимую «Немигу». Ты такая серьезная кажется да я знаю что ты не знакомишься я тебе еще даже ничего не предложил а ты сходу такая такая быстрая все что там что ли? здорово понимаю ты вообще есть предположение зачем я подошел к тебе ну нет есть. Ты так торопишься во всем, познакомиться, ближе к делу? Как? достойно, да стой, серьезно ну подожди, не... серьезно? Ну хорошо, хорошего дня тебе тогда. Не пожмёшь мою руку? Все, ладно, пока. Девушка, привет. Как настроение? Ты гуляешь что ли? Думаю, да. Ничего страшного, ничего страшного из этого не, не случится. Да вообще стоял, собирался домой ехать. Смотри, ты так прогуливаешься, думаю, почему бы не подойти, не пообщаться. Меня кто-то зовут. Не пожнешь мою руку. Она Пока чистая. Не Пока не стоит. Да. Будем держать расстояние круто ира а, ну просто прогулка или домой уже Оу, как все серьезно <св -два> но ну, круто я же все свои дела решил и собрался хотя <св -два> хотя но ну, нет у меня в 9 встреча ну как мы пойдем кальян покурим вот поэтому нужно заехать домой покушать немножко отдохнуть и отправляться в путь Слушай, ну, можно как-нибудь выпить кофе, пообщаться более свободное время и у тебя дела и у меня дела, понимаешь, все сложно, <связательно> да, <связательно> очень сложно, <связательно> как вообще с свободным временем бывает. <связательно> ну, ты работаешь, так понимаю, а что, а чем занимаешься вот помимо работы? Хобби какие-то тебя. тренировочки. Еще раз? На Ух ты, как серьезно все. Не совсем. И как успех. Сколько, сколько раз ты падала? Кошмар. Ты метро? А, ну что, давай созвонимся как-нибудь на няк. Будет. Я запишу. Или я запомню. Ты мой заполнишь? О, идеально. Ладно, я запишу, оставлю тебе свой. Ну, ты будешь понимать, что это я звоню. Я тебя не буду звонить по сто раз. Там один-два раз наберу. Будет время, увидимся. Какой у тебя код? Сейчас тебе прозвоню. Ну все, напоследок. Второчка. все. Пока. А, я забыл, что говорить. Все, да, пацаны, вот просто подходите, что-то делаете между делами в повседневной жизни, и потом просто идете пить кофе, идете домой, идете тусить с друзьями, делаете все что угодно. Пойдем. Не то, что неправдивы, я много провал, чтобы говорить, что то, что что вы семье старбал заблюдения. Поэтому я и говорила, поэтому я и говорила, будете мне сам мне писали, что у них.